Владимира Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Лешка, сын, к отцу пришел и спросил у Кроха, Крым забрали хорошо или, может, плохо. И отец ответ нашел, понимаешь, Леха, для кого-то хорошо. Кому-то наплевать, так бывает тоже, не грузись, ложись в Крым. Мальчишка не спешил сон смотреть в кроватке. Он пытливый мальчик был, любопытный, хваткий. И пришлось отцу ответ сыну дать подробный. Крым прекрасный. Спора Для нашей обороны. А для обороны стран по эгидой надо. То, что Крым без боя сдан, это плохо. То, что будем отдыхать за рубли на море, это славно что сказать, ты оценишь вскоре. Только то, что хорошо для меня и мамы, отвратительно нашел кабинет Обама. Начала Москва нагреть, перешла в атап, перестала в рот смотреть славному бараку. А когда не смотрит в рот псевдодемократам, независимый народ, негру плоховат. Будут санкции вводить, станет жизнь дороже. Так что если рассудить, мы попали тоже. Европейцам нужен газ Южного потока. Так что то, что Крым у нас, для Европы плохо. А для жителей Керчи или Балаклавы, из России калачи это очень славно. Киев визами грозит, собирая крохи. Рухнет газовый транзит, будет очень плохо. Так что то, что Крым вошел в состав России, легко. Чтобы ты сынок в кровати наслаждаться с нами или штузику плевать но это между